как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Приветствую вас на канале Сквозь терния к звездам. Меня зовут Ярослав и сегодня я хочу сделать обзор на один Хайп проект это экономическая игра, которая является финансовой пирамидой, но игра это от админов, которые ну как минимум полгода наверное работают, тут где-то о проекте написано, мы тут можем это посмотреть, и тут мы видим что админы данного сервиса пишут, что прибыль команды составляет 5% с пополненных денег в игру, и это совершенно точно, поскольку данная администрация работает наверное в рынке хайпов, ну честнее всех потому что в каждом их проекте люди, которые особенно заходят на старте, а сегодня старт, еще вот не прошло полчаса после анонса, и все люди, которые заходят на старте, даже которые не умеют приглашать людей, они стабильно зарабатывают. Также мне нравится, что в данной игре добавили серфинг, задание, вот бонус 24 даже какой-то есть, мы тут можем получить бонус, нам надо для этого нажать на баннер, посмотреть какую-то рекламку и нажать «Получить» бонус оба и мне зачислили 4 копейки. Конечно, это не очень много, но если у вас а, мало денег для вложений, вы там по серфингу можете полазить и какие-то суммы насобирать. Также тут мы видим последние бонусы. Также видно, что тут продаются рекламные места. Это, скорее всего, тоже часть от этих денег может идти на развитие проекта. Конечно, точно я вам не скажу, но тут, кстати, можно неплохо и прорекламироваться, потому что аудитория у этих администраторов, она очень большая. Что же мы будем сегодня разбирать. На самом деле в игру добавлено очень много ништяков. Вы можете подписаться на официальный телеграм-канал, вступите в группу. Тут также на это все ссылочки есть. И там следить за новостями. Пока что, как пишет администрация, открыт один только тариф. Это на 250 рублей. Это совсем небольшие деньги. Абсолютно каждый человек может принять участие в данном проекте. И это тоже очень огромный плюс, потому что получается, что на старте все игроки, они находятся на равных позициях. То есть не зайдут какие-нибудь а, очень богатые люди, назовем их так, не вкинут сюда 30 миллионов рублей и не вытащит всю кассу. То есть проект а, плавно будет развиваться, повышать лимиты. И на старте мы, конечно же, будем вместе с вами, кто захочет присоединиться к этому проекту, ссылка находится в описании. Мы будем изучать этот проект и смотреть, какие ништяки тут вообще есть. Для начала давайте я пополню проекта можно пополнить вот payer яндекс касса все платежные системы у вас на экране и я пополню на максимальную сумму которая сейчас а, может находиться в этом проекте это 250 рублей нажимаю оплатить покупку а, оплатить через payer payer у меня вот тут тоже уже открыт а, давайте смотреть а, стандартная комиссия наверное payer тут снимется это около 1 процента что-то и к нам на баланс, ну да, вот мы видим, 2.40 это комиссия. Нажимаем подтвердить. Кстати, не забывайте, друзья, в таких проектах сразу указывать кошелек на вывод, потому что, если вдруг мошенники какие-нибудь доберутся до вашего аккаунта, и у вас там не будет указан кошелек для выплаты, они смогут указать свой и вывести все ваши накопления из любого проекта. Я тут пока что такой операции не нашел, а ее и не было, потому что я еще не сделал вклад. Теперь я перехожу в настройки и вот тут я а, могу уже указать все свои кошельки. Я обязательно это потом еще сделаю. А, тут нажимаю сохранить. Но по факту, по факту, если вы какими-то кошельками не будете пользоваться, например, мобильной России у меня такого даже нету уже его заблокировали. Яндексом тоже я не пользуюсь. Киви, «Киви» в Беларуси мне не надо. И Perfect Money я тоже не буду пользоваться. Все, давайте будем делать через Pair все. Все, я уже все указал, и тут я а, ввожу свой платежный пароль, он нам нужен будет для выплат, и обязательно его тоже запоминайте и никому не рассказывайте. Все, все а, манипуляции, которые должны защитить наш кабинет, даже если его вдруг взломают, мы сделали. Теперь нам, насколько я понимаю, нужно перейти на карту, и вот тут старт уровень 1, все это сделано а, как такая вот игра, я думаю, что так будут происходить повышение лимитов именно по уровню, и вот финиш это 20 уровень нажимаю на первый уровень купить поле цена 250 рублей нажимаем купить вы оплатили вход в локацию Атлантина давайте посмотрим что у нас тут есть так, сокровище Атлантиды – кристалл Туаой, главный источник энергии Атлантов. Он имеет цилиндрическую форму, верхушка поглощала солнечную энергию и аккумулировала ее в центре. Хранился в зале света храма Посейдона. Так. Что мы тут можем сделать? Давайте нажмем на замочек. Вы выбрали число 6. Ваш выигрыш 15 или 37,5 рублей. Ну, это отлично. Отлично. Уровень 1, ключи 0 из 1. Я еще могу, наверное, что-то нажать. А, ход можно делать один раз в 24 часа. Подождите, 23 часа 59 минут. Вот, а в такой игровой манере все это делается. У меня уже на вывод 52 рубля, то есть 37 я вывел. А, скорее всего, был какой-то бонус. Я на видео потом в повторе это посмотрю. Но вы можете перемотать уже прямо сейчас на ютубе посмотреть. Когда я пополнил, походу у меня еще какой-то бонус был, сразу капнул мне на вывод. Как это было в прошлой игре рыбаки во втором сезоне. И таким образом, смотрите, мы будем заходить сюда каждый день и открывать эти замочки. Из этого и будет строиться наш доход. Пока процентовка мне не очень понятна. Это все мы с вами узнаем в дальнейшем. Как только будут открываться новые какие-нибудь подробности, если они будут значимые, я буду записывать видеоролик. Если они будут э, незначимые, то я буду просто публиковать эту информацию у себя в телеграм-канале. Так что тоже можете на него подписываться. Ссылка, как всегда, находится в описании. В общем, две ссылки, они находятся в описании. Если у вас нет электронных кошельков, например, Payer, то тоже можете зарегистрироваться по ссылочке в описании и пополнить его можно там или напрямую с карты, или через обменник BestChange. В общем, я очень рад, что этот админ вышел. В 2021 году будет третий сезон игры Веселых Рыбаков. Там тоже прошлый раз на втором сезоне я помню неплохо заработал в общем отличные админы всегда их проекты держатся на достойном уровне и всем кто как-то хочет попробовать в хайп индустрии заработать или кто уже давно в этой теме крутится этот проект я наверное рекомендую не забывайте что это финансовая пирамида все зависит от притока новых участников но данные админы себя ну очень хорошо зарекомендовали я думаю люди к ним будут активно активно активно идти и уже сейчас Сейчас на старте очень много людей зашло. Я думаю, вот в первый день тысячи человек зайдет. Но не стоит бояться перезакидона, потому что админы грамотные, уже не первый проект делают. И мы видим на старте лимиты в 250 рублей. Это супер, это сделано для того, чтобы как раз-таки не было перезакидона, чтобы проект равномерно развивался. Потому что они бы могли сделать сразу большие лимиты на старте, собрать там несколько миллионов рублей, а я уверен, что миллион рублей, у них бы были, потому что люди доверяют этим админам, и свернуть лавочку. В общем-то, заработок мог быть такой, но нет. Люди действуют честно, как бы это странно не звучало в финансовых пирамидах, но они действительно работают честно, и у меня очень большие ожидания от этого проекта. Ну, давайте, давайте пробежимся еще вот напоследок под конец видео по вкладочкам, которые тут есть, и с вами вот в лайв-режиме давайте попробуем это все посмотреть. Если мы переходим на карту, то мы видим, что это уровни, я зашел на первый уровень, на второй пока возможности нет. Я через 24 часа сюда зайду и еще открою одну монетку. Мы видим, что уже как-то или сайт подтормаживает, потому что очень много людей кинулись регистрироваться, или это у нас в Беларуси проблемы с интернетом. В общем, одно из двух точно. Тут есть также знак вопроса, и тут как раз-таки написаны правила. А что же у нас тут получается? Чтобы заработать больше, тебе нужно отыскать ключи от следующих локаций. Соответственно, в первой локации найдешь ключ от второй локации, во второй найдешь ключ от третьей и так далее. Всего в игре 4 вида локаций. Это тоже очень здорово. 12 полей доходность 105 процентов плюс два ключа один от следующего уровня локации второй от особой локации то есть а, тут всего на поле в этих замках 105%. процентов а, давайте посмотрим сколько тут вообще этих ячеек 3 на 4 12 дней за 12 дней 105 процентов прибыли 5 процентов чистой прибыли и два ключа от двух локаций переход на следующую локацию и какая-то особая 20 полей доходность 110 процентов 10%. Ну, 20 полей я еще не видел, где у нас, но тут все расписано, можете дальше почитать. Так, Эльдорадо, особая локация, для доступа к ней нужно три особых ключа, у нее 30 полей, доходность 130%. А вот эти новые локации, 20 полей, 30 полей Эльдорадо, это следующие уровни, где и лимиты уже, насколько я понимаю, будут повыше, а не 250 рублей, и доходность больше, вот тут мы видим, начинаем мы со 105%, а потом 10 чистые, 25 чистые прибыли, потом 30% чистые прибыли. Всего в игре доступно 20 локаций. С их стоимостью и доходностью вы можете ознакомиться на главной странице сайта пункт маркетинг. Важно, при повторном прохождении вместо полей с ключами будут пустые ячейки. Доходность останется прежней Вам не обязательно, но желательно заходить каждый день в игру и открывать поля, так как ваш доход напрямую зависит от ваших действий. Как было в рыбаках. Тут не знаю, сгорать будут или нет эти проценты Но да, желательно каждые 24 часа заходить в игру так, в серфинге понятно. Тут есть поле серфинг. Мы тут можем или размещать рекламу, или смотреть за некие вознаграждения, рекламу, которую разместили другие участники. Чтобы прорекламировать что-то, вот надо нажать «Создать ссылку». Для этого надо, конечно, вначале пополнить все это дело. Так, теперь мы двигаемся дальше. Бонус 24 я уже показал, словил бонус целых а аж 4 копейки. В разделе «Рефералы» мы можем взять свою рекламу. Реферальную ссылку а, так также мы можем выставить тут рифбэк это сумма которая будет возвращаться дальше нашим рефералам. то есть если человек зарегистрируется по моей ссылке то он может получить комиссию часть от комиссии которую система вам как лидеру начисляет часть от этой комиссии получить обратно давайте я выставлю на первые сутки стопроцентный рифбэк то есть мы видим что я получил 15 рублей обратно 15 рублей это получается что рифбэка процентов реферальных в принципе я скорее всего получил от системы обратно и я сделаю также нажимаю сохранить и первые сутки у меня будет стоять такая штука для того чтобы вам капнул бонус посмотрим потом наверное до 50 уберу или вообще 0 поставлю там дальше будет видно ну и вот в принципе ссылочка кнопка такая удобная копировать можете нажать и распространять ее приглашать людей в этот проект получать от них реферальные и таким образом тоже зарабатывать давайте дальше двинемся Реф лидер тут мы видим что можно стать реф лидером за 250 рублей то есть получается что вы выкупаете это место и люди которые проходят по голой ссылке их никто не приглашал они просто попадают на сайт они получается регистрироваться будут под вас так оплатив статус лидера вы будете получать каждого нового реферала который приходит в систему без приглашения с каждого их пополнения получаете 4%. процента реферального вознаграждения. Вот все-таки 4, неправильно я посчитал. 4% процента тут рефералка. После покупки реф вас никто не сможет перебить в течение 60 минут. Оплата производится со счета для покупок. Это тоже очень здорово. Вот видите, даже перебить никто не может. И вот тут этот человек очень грамотно сделал на старте, потому что он, как только проект открылся, вот сколько получается уже? 33 минуты. Все люди, которые перешли именно с канала, они становятся его рефералами и Дом Инвест, он сто процентов будет лидер по приглашениям в данный проект, но на данном этапе так точно. Давайте перейдем дальше. Тут есть у нас акцион, посмотрим, что же это такое для выигрыша джекпота. Нужно одержать 5 побед подряд. За счет идут только те победы, где игра длится не менее 30 минут. А, ну тут я. Понимаю, что надо делать ставки какие-то, сумма ставки 1.01 мы видим, а, игрок, вот уже даже две игры прошло, тут уже есть выигрыши, 1 рубль, 2 рубля, а, тут мы можем прочитать правила, так, почему-то у нас правила не вылазят. Ну что, мы тут делаем ставку Вы можете сделать ставку от 1 рубля 1 копейки до 11 рублей И в течение какого-то времени Вот не знаю, сейчас написано 11 часов 50 минут Но там это как-то будет или перебиваться Или уменьшаться время с каждой ставки В общем, это мы дальше посмотрим И вот эти игры, кстати, я вот тут заметил 9 часов Время игры 15 дней Это все-таки админы, наверное, тестировали данный сервис Пока что тут под вопросиком Ничего у нас не появляется. В джекпоте уже, кстати, 27 470 рублей. А тут ничего не появляется, но в скором времени, думаю, тут появится информация, и нам напишут, как это все должно работать. Также есть раздел «Сундуки». Что мы тут можем сделать? Так, это игра «Сундуки». Стоимость игры 5 рублей. Вы можете выиграть до 20 рублей. Просто нажимаете кнопку «Остановить ключ» и выигрываете. Реальные деньги на баланс для покупок. Последние 20 участников – вот мы видим 5 рублей, они все тратили, выигрывали 2, 3, 7, 9, 10, 18 рублей, самый большой выигрыш. Давайте и я нажму. А, недостаточно средств на балансе. А, мне надо через кнопочку обмен, через кнопочку обмен а, обменять а, на покупки, на серфинг, на покупки. Я хочу 5 рублей обменять нажимаю обменять, и у меня с баланса для вывода обменялись 5 рублей, и теперь я могу зайти в сундуки и остановить стрелочку, посмотреть фортанет ли мне. Вы выиграли 2 рубля, не очень сильно мне фортануло, а мы давайте переходим дальше. Найди монет есть такая какая-то, тут раздел, цена 25 рублей, игра скоро начнется, через один день, 3 часа 36 минут. Ну, как только игра начнется, я обязательно протестирую ее, попробую, запишу, возможно какой-то видеоролик И вы уже у себя в телеграм-канале Вы тоже сможете посмотреть, как это все работает Тут написано Это новая и необычная игра Все участники, купившие билеты, соревнуются В поиске монеток на картинке Кто найдет все запрятанные монеты Раньше всех, считается победителем И получает призовые очки Тут у нас также есть правило Ой, тут первое место от банка Вот делится 50%, второе 20% Третье 10% И четвертое, пятое по 5 процентов резерв проекта идет 10 процентов в общем, с правилами тоже можете ознакомиться. Я обязательно поучаствую в этой игре, если не пропущу, если у меня каких-нибудь дел не появится. И э, запишу об этом какой-нибудь коротенький видеоролик, прям э, с моментом, когда я буду в эту игру играть у себя в Телеграм-канале оставлю. Возможно, даже и выиграю, и удача улыбнется мне. Э, ну и все, остался Телеграм-чат и Телеграм-канал. Суппорт — это поддержка. Если у вас вдруг появляются какие-нибудь вопросы, то вы можете выбрать тут тему вопроса создать тикет и вам а, скорее всего ответят также если у вас возникают какие-нибудь вопросы то можете переходить в telegram чат там участники там более тысячи человек участников давайте мы перейдем посмотрим 1923 участника то есть если у вас возникнут какие-нибудь вопросы то вам по любому на них ответят то есть помогут вам с чем-нибудь разобраться в общем все у вас будет хорошо всех кого заинтересовала данная игра ссылка на нее находится в описании также остальные полезные ссылки находятся в описании до скорых встреч